Ребята, будем честны, я заебался играть в команде, и давайте будем реалистами, надо поотдохнуть, как казалось бы, да? О, нихуя, нихуя ты ты там стой, блять, я просто тебя далеко там не увидят с тем Да ёбаный сыр, что мне делать-то? Подбежать Давай, давай, давай Я, давай, я лук взял, сейчас я Давай, давай я одного уже прописал, немного. Блин, будет скринжеваться, если мы, блядь, сдохнем, чувак. Дефолт. Yes. Там один лох не уче сдохнет. Где человек. именно? Я... Ой, Шо что, это самопал. Блять, с моей-то меткой сюда с обоих отпизят. А, о. Один... Я, не, я не знаю, как стрелять. Да за сука. За То а, же блядь, самое. Да блин. Не, я. Блин, дубин в руку, подожди. Главное, чтобы тебя не убить случайно. О! Ат錢? Хорош. Да-да-да. Чувак, ты это легал? Да, конечно. Охуенно. Ну, oh, ебать urbaner... ты. Че за долбой? Китай, китай, ты сак. Давай, давай, давай. Давай. Все, давай. Блять. Пока, долбой Улетай, улетай, улетай. Добить, я ебал я ебал блять коптер коптер ломтик Все. пока сумочек да умри да. наконец них блять даже свинья лагает что за хрень да это x3 вроде бы что ты лучше строить там или я да без разницы не, ну я вообще строю просто вначале фундамент, типа основу хаты, а потом я обновляю. Берег зак есть? Нет, сейчас куплю. Ладно. Я покупаю его каждый раз из мастер вак и за его 1 день, все меня лежит красота. Блин, ты только один день играешь. Ну, блядь, я не зародил второй, играю, Ладно, постараемся, чтобы тебя не зарядили. Ну, я просто рукав нахожу, то на моментальные когда держи меня есть. поесть. Угу. Ломтик-фуд донатер. Ты мучитель, блядь, лицо, блядь, Стив. Лицо страшное. Это стену, послужишь? Давай. игрок, тем более, слышишь, что я... Да давай попробуем. Давай на кого... Не-не-не, подожди, давай я, блядь, попробую. На хуле на углу Блин. А у тебя коп-то не бахнет случайно? У меня 300 хп, а на нем 380 У чего нет металлы, чтобы его починить? Нет, мы же не заезжали никуда на петь работу Ну давай попробуем это мразь Он нам убегает, блядь, чурла баная. Это читер, блять, я тебя боюсь Да блять. Только... пока суночек А, ну хорош, слушай, что у там? Смотри Ой, и пэп, как раз Yeah. На самом-то деле, господа, первая наша потребность была в том, чтобы мы построили наконец-таки адекватную хату. Потому что у нас реально было довольно-таки много лута. И в то же время у нас постоянные соседи ну, набегали как племя ебаных бабуинов. Ебать! Опять, стоп. Коптер украли, я вахую. Ну боже, ну брат, пожалуйста. Блять. Откуда у нее, блядь, еще один гозом, ч за? Ладно, он, тем более, не наш был. Ну, блядь, да, это как будто бы засада какая-то. Две чурлы ну, отвлекли. и Просто, блядь, ебала. А, блядь, а камнем, если... Да, пиздану его, него, блядь. А, охуеть, он попадает! Да 4, ёбаные, ссы, Два раза попадает, чувак, блядь, я в ахуе. Пока, блядь. Чурлы, ебаные. Надо сейчас быстрее, блядь, себаться отсюда, хату, блядь, апнуть и все. Вот, блядь, ему нечем заняться, чё за хуйня, блядь, третий раз, чувак, умирает, ну, успокойся, обезьянка, блядь, Нихуя? у меня 400 железа появилось, так, Ты это, писал? нет, я заработал, раз, два, так, подлоки появились, сейчас надо два ящика, ну вообще плавь, вот так вот, и вот так вот, весело, Космос, стрела, щипок, твой мой кофе, суще. у него. А где он? Во, бежит 3. на САЗА. подожди, дай я возьму меч. ой ой, ой, ой, ой. Ну, понятно, блядь. Она открыта была или ты открыл? Она не открытая, но тут все зовут она. Но... А, ну? Угу. Она здесь стоит. Блядь, у него мой скин, сука, что? Охуенно, блять. что, блять? Ломтик Ломти консола там? Да. Ебать, НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕТ! Нет? Да, да, синяя тут есть. Если мы выживем, предлагаю на аэродром. Да, можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же она круто упала. Пойдем? Пойдем. Так. Ой, нам плыть здесь, Ой, блять. Будем на мало идти? Ой, может на большую как Мне кажется, у нас там еще еще быстрее. Далее, господа, у нас было максимально-таки мало лута, на самом-то деле очень даже, потому что мы даже не могли себе позволить панельный револьвер купить, потому что он стоил более там двух трех стаков на тот момент. И, сказать честно, мы были полными бомжами, поэтому, ребят, мы отправились на воду, и это было максимально классным решением, потому что у нас было тонна лута к концу нашего лутания. Боже, ломтик сидер. Блин, на танце читал, спасибо. Блять. Ладно. О, славно. Ломтик, блядь, доброе утро. Алло, блядь. Понятно. Нам ну, не хватит, он заложить, спасибо. А -а -а. А, Сал, подожди, няш. Вот сюда вот тоже один доставлю. доставим Сейчас, подожди, я умею Если не открывается Ну, лута тут добротная ушла Море, может, минут 30-40 где-то мы плавали, на лутали, получается Вот такие вот ресурсы Это, это все, что у тебя было, или еще что-то? А, где твоё, блядь? А, вот смотри, вот это вот, что я на лутал, получается вот Столько всего у нас есть Давай так, кто? кто. Кто последний тот гей. Блять, так это нечестно. Почему? Ой, блять, охуенный поворот. Да я ебал. Все, пока. Я Ой, знаю. сука. Ладно, ладно. Давай, давай, дисла. Фору даю. Ну, тут понятно, ну, ломчик. Гей. Данжун мастер. А это две разные вещи? Да, конечно. А, ну тогда ладно. Это да ладно, ладно, давай сейчас она. Давай раз, два, три. С ну ладно. Нормально, нормально да, нормально, ну, давай. Давай. Сейчас. Да, подожди, сейчас подумаю, что нужно. Ну. Давай раз, два, три. А все. Так, ну вроде бы на СЗ питон не продается. Так, Реджо. О. Ты не очистился от Миднайта? Ну я так и подумал. Так. Ну. У меня тут есть изучения, но их не так-то и много. Ну короче, то, ну, что да. нам нужно есть. Да, нам еще ботов убивать, помимо этих. Ну короче, если даже, блядь, мы просроем там патроны. Да Ох. Ох. Все, я готов. Ой-ой-ой. Вроде никого нету, слышишь? Ой, это, слушай, отлично. Садись на, этом, на этом, Давай наверх. Ну, блять, ну пожалуйста, коптер. Не будь клоуном. Ну, нормально. Надо. Здесь просто идеально все сейчас, сейчас мы спокойно золотой. Убиваю. Большая печка, слушай, потом пистолет. Более чем нормально. Более чем нормально. Да, да. пуска там стоит. О, наконец-то красный картач. Не а кто, кто На кто? Никто не бус. не на Не, идут в основном. Только ради лута. Тут коптер не пиздец. Да. беда. Поздравляю. Чего вони было? Уберда. Так, раз, два, три. И все. Ой -ой -ой, ой, ой, ой, ой, смотри, Литка. Ты помогай мне, какая Литка. Да какой бот с носа есть. Ну ладно. Чего там упал? Мад, не ряко шло. Охуеть, смотри. Где? Вот тут. лекой Нормально. Так, Стак, не... Мне кажется, мы с тобой максимально. Ой, да. За его я тебе прикрываю. о Тут ящики упал, кофейная маска. Нормально. Я думаю, ревик нам не нужен, его просто выкинул. ревику кинешь, в смысле? Ну, нам ревик? Да зачем? В смысле? Бери ревьек, но ну, а не бери газометы и всякую залупу. No, так, not. тут. <laughs> ну, это бабовочка. Ну, понятно, блядь. На самом-то деле, господа, эти челы пахались максимально-таки странно, покажется мне на первый взгляд. Хотя они и странно, но давайте я не буду придумать всякие отмазки, нас страхнули. Как бы это сам звучало, и как бы не видели смысла в этом опять же, блядь, туда идти, сливать лут, это было бессмысленно, потому что, блядь, у нас на тот момент даже не было пушек. Как бы это странно, печально и грустно не звучало. Пусть бахает МВК. Пусть бахает... Я вот сейчас хату всю железную апнул. Нормально. Можно соседа, в принципе, камнями выдолбить? надо сбегать, для чего у него там сейчас я доформлюк, потому что прибегу домой. На самом-то деле максимально печально осознавать тот факт, что у тебя на весь дом просто один кольт питон. Почему нет, как бы на самом-то деле. Но мы, собственно, смогли собрать некое количество скраба, чтобы купить коптер. Но это нам не очень-то и помогло. Потому что каждый, блядь, каждая ртшка была залутана постоянно, господа. Причем, блядь, даже людей не было на карте. На дороге мы искали людей, их нету. Как это странно. Не, ну если залутано это, то мне кажется, зеленая. А нет. Ой, Яночка есть. Ну, 36 бадиков. Ну как бадиков, блять. Пошли, пошли, Ломтик быстрее, блять. Ты лучше переобуйся, Ломтик, как бы это сон не изучал. Да был бы во что. Ты только в Радике? Да. Какой же ты, однако, крутой. У да, нас ничего больше нет с вами. Мы бомжи? Да. Мне кажется, ребята, уже по, собственно, скрафтенным каменным топорам вы подняли сначала единственный факт. Мы будем выдалбливать, Но не в этой серии, потому что, мне кажется, вы уже, блядь, насладились неким экшеном, сратым лутом. И нужно, блядь, от этого, блядь, не знаю, посрать, что ли, приятно. Отойти от этого. Поэтому, господа, всем пока. Ну, не забудьте, кстати говоря, посмотреть ломтика продолжения. Возможно, такие у него будут кадры, которых у меня нету, банально. Возможно, да. есть.